Шманай их нахуй, телефоны, раздевай, блядь, а, смотри. А мы толку-то шманали, дошли машину, блядь, угнану, и че, вот толки. Фейсы забрали, охуевшие, тоже такие же, блядь. Это, на, да, это наши машины забираем. их схуяли, она, блядь, пиздец. Э, это мы спиздили ее. И, пи, а. и, и, и, и ты ничего не сделаешь ему, блядь. Фейсы, которые, что ли? Да, ваши фейсы, которые, блядь. Ну вот этот, смотри, вот этот человек, они его будут ставить завтра этим. Да, Начальникам не, э, поли... не вопрос. Не вопрос. Тебя, а кого хуя ты на пизде пи пи на тачке ездишь, блядь? Начальник ну, полиции. Блять, бля, бля. сейчас вот тут пока такая анархия и бот. Ну вот то, что ты мне рассказал, я сегодня все, это им выдам. Скажу. Ну ладно.